О, зима пришла. Сегодня ничего у нас? 10 января. Вон осыпало-то. -то не было, не было, не было. Морозы были. А сейчас морозов нет и снега, неверенно.